Привет членам и сотрудникам БСИ и добро пожаловать в ленту, которая изменит будущее бренда бургеров БОНа и компании Банни Смайлс к лучшему. Именно после четырех долгих лет юридической обработки документов мы наконец решили использовать наши резервные планы, которые мы создали после трагического закрытия бургеров БОНа 20 июля 1974 года. Дамы и господа, мы представляем вам проект переезда, но прежде чем мы углубимся в подробности, мы хотим поприветствовать всех новых сотрудников Банни Смайлз. Давайте начнем анализировать проект по переезду с того, что произошло с момента закрытия Боны 4 года назад. Как многие из вас, возможно, знали по предыдущей информации, наши любимые артисты были надежно закреплены на складе номер один через несколько месяцев после закрытия ресторанов. Позже появится множество возможностей для бизнеса, таких как продажа книг, анимационные фильмы у нас даже есть телешоу тогда феликсу Крантену пришла в голову блестящая идея восстановить и перепрограммировать роботов бургеров бона с целью переместить их в новый ресторан который может открыться совсем в недалеком будущем правильно спланировать заработать достаточно денег чтобы в конечном итоге снова открыть рестораны бургеров бона несомненно является блестящей идеей так что давайте не будем опускать руки ради феликса крантина человека с не только огромным мозгом но и огромным сердцем Найти способ выбраться отсюда, но как не печально, входя в ульбу из дверей, он попадает в ту же комнату. No, no, no, no, no. Добро пожаловать в техподдержку! Сегодня мы сосредоточимся на экскурсии по местности и ориентации внутри кей 9 хранилище Бани-Смайлз. Мы рекомендуем всем смотрителям иметь под рукой все необходимое оборудование и всегда носить форму Бани-Смайлз. Но самое главное, вы всегда должны при любых обстоятельствах использовать свою ID-карту B.S. Когда у вас под рукой будет все необходимое оборудование, вы готовы к работе. Здравствуйте, я вижу, вы добрались до хранилища. Бьюсь об заклад. Вы, должно быть, очень взволнованы и нервничаете, чтобы начать работу здесь. Но давайте остановимся и подумаем, есть ли у вас все необходимое для ваших рабочих заданий. Я так и думала, давайте наденем хороший рюкзак и начнем собирать вещи. Давайте проверим, что вам понадобится для работы в К9. Фонарик. Есть. Закуска. Есть. Ключ. Есть. Камера. Есть. Вау здесь довольно темно. Вы должны включить свет. Включите свет. Включите свет. Включите, свет. Включите свет. Включите свет. Включите свет. Важно следить за тем, в какие комнаты вы входите. Это место может быть очень запутанным. И вы можете очень легко потеряться. Это комната отдыха. В этой комнате можно сесть, отдохнуть, также поговорить с коллегами. Вот так. Помните, что эта комната должна быть как можно более чистая и организованная. Чистая среда помогает выполнять задачи быстрее. Грязная среда только усложняет выполнение работы. Это главный зал хранилища. Перед собой вы увидите три две двери. Это сладкие помещения. Первая дверь используется для хранения любых чистящих средств и принадлежностей. Вторая дверь используется для сохранения всех видов мерчендайза и товаров, которые были доступны в ресторане Бургер Клона. Третья дверь, дверь используется для скрытия. Но меня на а Я Добро пожаловать в подвал. Прямо сейчас вы находитесь в главном хранилище. Как видите, это комната, где мы храним более важные предметы, такие как сталы сцены, акадные автоматы на день рождения проктора. Теперь, пожалуйста, следуй за мной до следующей серии. В этой комнате находятся все наши роботы, транспортированные из ресторана бургеров бона. Это все. Теперь давайте идем в следующей комнате. О, что, что, что, что, что, что, что, что. К тому времени, как она зашла за сцену. Голос сказал, что ее пропавшего мужа нет, и она нашла.